Эй, hey, Metalhead, Макс Лехов. Вот, продал на Улыксе заказ на сумму 60 гривен. Пришла мне смс -ка. Рекомендую пользоваться сервисом Улыкс Доставка. Это и есть тот же самый наложенный платеж. Вот, продал на Полдес. Enemy of the music business. Вот. вот, я уже продал это раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 7 продажа, вот подтвердить, смотрите, требует вашего подтверждения, вот, пожалуйста, подтвердить сделку, вот я подтверждаю, смотри, вот, раз, нажал подтвердить, так, вот, значит, вот, значит, сделка подтверждена, пожалуйста, в течение трех дней до конца дня, 24 апреля, адрес видится номер 9 до 300 килограмм на одно место проспект Косюбинского сейчас это зафиксирую себе это тоже себе фиксирую все вот зафиксировал так, для отправки товара используйте следующий номер Татаренки вот вот вот, то есть, ни, Никакой бумаги, никакой писанины, вот, когда покупатель заберет товар, деньги будут зачислены на карту, указанную в безопасной сделке, все, вот я нажал, все, сейчас запакую, ну вот все, на полдес купили, чудненько это, да, что-то другое выставлю на продажу, вот он этот на полдес вот он, смотри сейчас я его запакую вот он на полдес все таки играют в аппаратуре, полиграфия там, понятное дело шо... э вот, вот это и все вот, сейчас буду запаковывать все, тут у меня еще есть, Unslayer, Ice, там много чего есть. Короче, смотри в моих объявлениях, вот, берешь и нажимаешь. показать другие объявления пользователя, это легко, так что смотри и покупай, через OLX доставку рекомендую, рекомендую пользоваться. Отличный сервис, все, отсюда я выхожу, что мне сейчас не нужен интернет особо так теперь музыка от моей играет. проект гигаватт кавер версия на то и напает вот, сейчас будем запаковывать вот этот диск вот коробочка все вот на Наличие, все с ним идеальный царапин нету Ну тут как и сказал, да, такой какой есть, есть сперковский чи какой нет, но ну, это не сперк, это точная копия, точная копия, все. Вот я его сейчас. Сейчас мы сюда ставим, чтобы ничего не повредилось. И диском вот сейчас сюда раз. Опа. Готово. И ну, вот я нашел коробочку, сейчас его туда запакуем, вот даже вот, можно. вот этот, Может, этот не а вот в это этом нужно. И сюда сейчас ну, запакуем, не можно еще что-то понадобится. Хотя, может где-то какая-то охранность. Ну, еще вот, что-то тут написано, еще счет токов Ничего секретного тут нету. Вот, сейчас мы сюда запакуем, вот так раз, вот, ну еще вот так вот раз, так вот так запаковываем. Зелезать, я говорю. 5 путы не то Ну вот, как легко и просто запаковать, показывал. Ну вот все. Диск никуда он не выпрыгнет и не денется. Все упаковано, все идеально. Все. Покупаю на OLX, покупаю меня. Все, желаю успехов, у тебя Макс ехал. Пока-пока. А, через наложенный платеж, он же OLX доставка, сервис. Ну, видишь, скотч. Скотч тоже денег стоит, 4,9. Я бы блин, такие диски мы перед все поставлять.